Друзья, всем привет! Компания Mercedes радует нас выходом нового автомобиля Benz EQS, если я правильно читаю. И это, конечно, бомба, потому что разработан он на базе автомобилей, которые тестируются в Tesla. И это The Good. Yeah. Я прикреплю фотки к обзору акций компании Daimler, но даже я, сидя за компом из дома, <свят> понимаю, что машина должна быть отличная. Хотя Mercedes не славится в последнее время качеством, однако дизайн, выдержанность, комфорт, это все остается очень и очень э, на большом высоком уровне. Давайте посмотрим на акции Даймлера, АГ. Да, здесь динамики как таковой особо-то не наблюдается, хотя с другой стороны, вот после этого падения у нас есть некое восходящее движение. Надо отметить, что в автомобильной промышленности по всему миру наблюдаются очень и очень большие проблемы. Почему? Потому что есть рынок, а цены на автомобили искусственно завышены. Если вы смотрели ролики в YouTube, там находили кучу всяких стоянок неиспользованных, не проданных автомобилей, да, так это вот делается для того, чтобы не закрывались заводы, автомобили выпускались, где людям платили заработную плату, а машины которые не раскуплены они консервируются на огромных стоянках либо идут на переработку но ну, китай конечно всех победила своими ценниками я не знаю как у вас в городе но у нас китайцев просто каждая вторая машина это китаец вот на мерседесах на audi причем на новых не на поддержанных не на БУ, не на убитых ездят единицы вот. Я же предпочитаю пеший ход или мопедный ход, потому что в наших условиях и в наших пробках это весьма и весьма положительно сказывается и на здоровье, и на скорость перемещения в городе. Ну и плюс я инвестор, я понимаю, что мне хорохорится, пока я не заработал свои деньги не перед кем я отвечаю только перед собой, за, перед своими финансами и хочу достичь того момента, когда я смогу покупать себе «Мерседес» на пассивный доход от моих активов. Вот это моя цель. Итак, а, значит, а, акции у нас, как мы видим, «Аллигатор» направлен строго вниз, а рынок, похоже, параллельный. Однако, если мы спустимся с вами на недельный график, то мы увидим, что здесь есть дивергенция. И как бы эта дивергенция не означала конец волны С. Вот если мы посмотрим с вами картинку, это волна А была, это была волна Б. Сейчас я обрисую, чтобы было лучше видно. Это волна А. Это волна B, и это волна C. Вот так вот. И вот здесь вот у нас появился с вами дивер, хотя на АО индикатор показывает, что у нас есть резкое снижение. Значит, надо дождаться, или сейчас мы посмотрим с вами глубже, что а, на более мелком таймфрейме. Но надо дождаться, когда здесь появится еще дивер. Хотя, повторюсь, рынок параллельный, и это снижение может быть гораздо более глубоким чем она ну, может смотреться с первого взгляда еще раз смотрим на два месяца что мы видим что у нас зоны ну максимальные зоны коррекции после которых уже эту волну третьей считать нельзя будет восходящей находится вот здесь ну грубо говоря да если мы зайдем за минимум этих пиков, то это будет обвал акций. При этом, обратите внимание, дивидендная политика-то весьма и весьма неплохая. Тут дивиденды не 10%, но 9%. И это крупнейший производитель супер успешных автомобилей, которые котируются по всему миру. Так что, друзья мои, а как объект для инвестиций, это интересная идея. Плюс это фашисты, немцы, а, прошу прощения, <coughs> а, они делают очень качественные вещи. Итак, внутри вот того графика, который мы с вами смотрели на недели и на месяцы, видна дивергенция, да? но там нарастает того. Надо подождать, друзья. Должно еще, по идее, пройти движение вниз и появится еще, наверное, одна-две дивергенции и тогда эти бумаги можно будет брать. Хотя смотрите, вот здесь вот история на бумагах очень похожа на российский рынок после закрытия, да после закрытия дивидендов идет, ну не дивидендов, видимо, после закрытия реестра акционеров идет резкий обвал, после чего возможен рост в любом случае цена очень привлекательная потому что компания немецкая компания не российская компания с богатой историей значит центральное правительство по идее будет поддерживать это производство как у нас поддерживает автоваз так и германия по идее будет поддерживать mercedes да и мы за этим будем следить. Но здесь уже ценники приемлемы, потому что 10% на европейском рынке для инвестирования очень интересная, привлекательная цена. Но надо дождаться опуска. Возможно, вот это вот уже является импульсной волной вверх. Это нам покажет история. Сейчас мы нацеливаем свои взгляды на...